Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Центр доктора Блюма с вами, наш проект ⁇ Коронавирус ⁇⁇⁇ Жизнь ⁇ и передача ⁇ Коронавирус ⁇ аналитика ⁇ Сегодня в Блюм-студии, собственно, сам профессор Евгений Блюм. Всем здравствуйте! И мы сегодня будем говорить о том, что случилось за эти полтора-два месяца. Первое, что бросается в глаза, это то, что современная медицина попала в некий методологический, идеологический, экономический, технический, какой угодно, тупик. И эту медицину парализовала. То есть ты считаешь, что ситуация глубже, чем просто нехватка аппаратов искусственного дыхания и переполнения больниц? Что в данном случае речь должна идти о все-таки более фундаментальном анализе текущего кризиса. Смотрите, мы рапортовали о том, за эти 50 последних лет, мы рапортовали о том, что мы вступили в эру пассивного медикаментозно-хирургического долголетия. Что на сегодняшний день каждый человек имеет право не только на... Пассивное медикаментозно-хирургическое долголетие на лекарствах, на протезах, но он еще имеет право на продленную жизнь на пересаженных органов, а еще после этого на отсроченную смерть на искусственных аппаратах кровообращения, искусственной почки и так далее. Мы так думали. Под мы, ты понимаешь, общую структуру современной медицины Я, и пусть... себя как часть ее на протяжении последних, скажем так, 50 лет. Конечно, я же представляю современную медицину, и я в ней занимаю определенное место и нишу. Поэтому я вот как бы... Ну, то есть в данном случае ты говоришь, а себя а как, как, а как, медицин, всей, как всей отрасли и знания. То есть в данном случае разговор о продленной жизни именно как о глав, одном из главных достижений современной медицины, которая ну, по большому счету началась в 50-60-е годы. И сейчас мы, по твоему мнению, видим на вот этом, как бы как в капле отражается океан, мы видим на самом деле большой кризисный момент. Мы рапортовали, что наши генные инженеры, что наши, наша вирусология, наша иммунология, наши все передовые науки не зря на свои разработки использовали триллионы, бюджетных денег они достигли некого пика своего развития и дальше будет еще лучше. То есть ну, так казалось? Так казалось всем. И еще казалось в общем-то даже месяц-полтора месяца назад? Все расслабились уже давно, уже не первое поколение, это третье-четвертое поколение, которое полностью расслабилось и передоверило свое здоровье медицине они полностью отказались от болезни. Люди приходят в больницу и на первый же вопрос отвечает: я же не врач, я ничего в этом не понимаю и знать не собираюсь, я плачу налоги, я плачу страховки и так далее. Вот ответ типовой человека, который попадает на сегодняшний день в больницу. И он имеет право, или считает, что имеет право от медицины требовать, полной опеки и защиты. То есть ты суммируешь и резюмируешь то, что говоришь, что на самом деле основную дилемму, которая все равно лежит как бы в ядре медицины, это процент и доля собственной ответственности человека за свое здоровье и процент той помощи, которая ему может оказать медицина как внешняя инфраструктура. Соответственно, эти проценты двигались в направлении от индивидуала к общему медицинскому зданию, а сейчас разговор идет о том, что эта модель испытывает некие сложности. Мы додвигали до полного нуля на сегодняшний день людей, которые сами ответственны за свое здоровье, их практически встретить уже сложно. На сегодняшний день парадигма, что а давайте будем заниматься Оздоровление она вызывает, в общем, вызывала до сих пор некую улыбку. И ставился вопрос, а зачем нам на самооздоровление тратить какие-то ресурсы, тратить золотое время, если все это мы делегировали медицине и она теперь в полном ответе, и все нас устраивает. Так, секундочку. То есть получается, ну, давай все-таки... Сделаем небольшой перерыв в том плане, что аудитория канала «Центр доктора Блюма» – это все-таки в основном люди с другими установками. То есть те, которые приходят на канал именно для того, чтобы двинуть свое восприятие, свое понимание в направлении самоответственности. Поэтому я думаю, что здесь настало самое время завести разговор именно о какой-то большей специфике в рамках того, что, что значит, что сегодня мы видим с кризисом коронавирусным недостаточную эффективность защитной и барьерной модели медицины. Это означает, что, видимо, эти защитные и барьерные функции должны как-то начать возвращаться опять к на индивидуальный уровень. Я правильно понимаю? Смотрите, смотрите, что получилось. Коронавирус ударил по самому слабому месту. Он ударил по старикам, которые далеко за 80. И все смерти, которые и смертельные исходы, и все, кому не хватает этих аппаратов искусственного дыхания, и все, что случилось, это в первую очередь вот с этими ветеранами, ну... ну которые... то есть сегодня мы видим, что средний возраст умерших 79,5 лет. Да. То есть из 6 там с чем-то тысяч, да, то есть 79,5 лет это средний возраст. А кроме этого, это еще и намекает нам на то, что мы не сможем так перейти в столетний барьер, о котором мы мечтаем. То есть жить до 120, как бы эта декларация выглядит... В данном а случае сомнительной. Пока она не выглядит злободневной, как минимум. Угу. Пока нам бы разобраться все-таки с 80+. Так, хорошо. Так. Теперь смотрите, что получается. Если от коронавируса нет лекарств, нет прививок, а если мы их даже изобретем, мы не успеем угнаться за мутациями вируса, значит все равно основной упор будет на... Поднятие собственных барьерных и защитных сил. Теперь стоит вопрос. Эти барьерные защитные функции, кто будет поднимать? Каждый человек отдельно сам для себя. Медицина возьмет эту часть на себя. Но если медицина эту часть возьмет на себя, медицине придется переориентироваться с медикаментозно-хирургического направления, на профилактический оздоровитель, а это уже другая вообще парадигма. Ну, это... с другой стороны, давай так, то есть все-таки декларация эта в медицине существует, что предотвращение и профилактика всегда лучше, чем борьба с последствиями болезни. То есть сам лозунг, он наличие стоит, с этим спорить сложно. Но другой вопрос, как по твоим, скажем так, оценкам, насколько на практике этот лозунг хорошо воплощается в жизнь? Симашка этот лозунг озвучил еще сто лет назад. Но в реалиях на сегодняшний день медицина медикаментозно-хирургическая и взяла на себя всю функцию вот этой профилактики. И профилактика у нас сегодня медицинская, медикаментозная. Мы подключили к фармакологии на сегодняшний день, прицепили достаточно значительным довеском и индустрию производства БАДов, и индустрию, индустрию производства гомеопатических средств и всего чего угодно, но в конечном итоге это все некие ветки фарминдустрии. индустрии то есть твоя центральная мысль сейчас заключается в том, что да, декларации о профилактике присутствуют, однако из-за того, что... Общая структурная организация, экономическая организация здравоохранения сдвинута в сторону фармакологии и хирургии, поэтому и сама идея профилактики тоже, по сути, на специфическом уровне сдвинулась какие-то средства до приема внутрь. Да. То есть ну, какой-то экспертизы и понимание более широкого кого... физических факторов ее, видимо, не, мы не видим. Мы видим то, что опять чтобы такое съесть, чтобы поднять иммунитет, чтобы такое сделать, чтобы поднять иммунитет, но это все на уровне того, чтобы все-таки съесть, а не чтобы реально сделать и какими реальными методами это приумножить в себе. Поэтому разговор о барьерных и защитных функциях, он на сегодняшний день остается непроработанный в плане именно, физических методов оздоровления, биомеханических методов оздоровления и так далее. То есть то, что позволит нам противопоставить агрессии вот этой триады вирусы, микробы, грибки. До сих пор мы пытались им противопоставить медикаментозную триаду, это жаропонижающие, противовосвалительные, это первое. Дальше гормоны, как препараты, которые в свое время еще там 50 лет назад творили чудеса, теперь их функция слегка попросила. И антибиотики, естественно, и функция антибиотиков тоже уже не так ока... смог видеться чудодейственно, как это было еще там 50-70 лет назад. Сейчас все подходит вполне понятной Логики, что существуют длинные, длинные триады, длинные цепи, взаимосвязанные взаимодействия на химическом уровне, и поэтому без учета факторов среды, без учета понимания общей физики процесса и того, как более крупные, скажем так, механизмы гомеостаза воздействуют на здоровье, в общем-то двигаться никуда не получится. Я правильно понимаю? Вы совершенно правильно говоришь, потому что следующая о чем нам нужно поднимать вопрос, о том, как все-таки физически каждый человек может себя обезопасить, обезопасить настолько, чтобы не бояться, не впадать в панику, потому что он инвестировал в свое здоровье сам, свое именно физическое здоровое активное долголетие, инвестировал труд, время, и некий энтузиазм и тем люди в конечном итоге поделятся на две части одни будут ориентированы на здоровое активное долголетие без лекарств и операций а вторые будут ориентированы по старой схеме на пассивное долголетие на лекарствах на протезах и так далее то есть это как раз сейчас ты говоришь о том что мы и будем разбирать в другом цикле передач градиенты здоровья с Профессором Люмом. Мы есть... будем разбирать о а здоровое, активное долголетие и в плане наз... вот этой угрозы коронавируса и вообще различные варианты и схемы, потому что коронавирус, он все равно пробивает слабых. И мы разбирать будем вот эти слабые стороны нашего здоровья, которые будем говорить, как их совершенствовать и укреплять. Итак, соответственно, это, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу Коронавирус Аналитика. Мы, я думаю, сделали несколько хороших заходов и пониманий о том, что первое, сегодняшнюю ситуацию нужно понимать как кризис системной и методологической всей модели, а не просто как частный случай. И второй большой, скажем так, уровень понимания о том, что, к сожалению, Нужно признать, что биохимическая и фармакологическая модель, делегированная целиком медицинской промышленности и системе здравоохранения, к сожалению, фундаментально лимитирована и это как раз и есть то, что сейчас показывает текущая кризисная ситуация. Поэтому естественным подходом является расширение спектра в направлении гомеостаза в целом, в направлении физических факторов, в направлении индивидуального занятия своим здоровьем.